почему трудно диагностировать рунические воздействия в отличие от воздействия чернокнижия, например. Да, есть такой эффект, вы очень точно заметили. Руны силы и знаки, древние магические знаки, которые работают на вселенских энергиях, то есть они подтягивают очень мощные потоки сил и оперируют как бы к общим законам мироздания. Они работают во всех девяти мирах, а это значит, что они универсальны. В каком-то смысле они уже согласованы со всей системой реальности. И поэтому, когда идет воздействие на ру, рунами, оно идет естественно. И поэтому его воздействие на реципиента им, рецепиентам, как правило, никогда не ощущается. Это не энергетическое воздействие, а всегда информационное. В отличие от чернокнижия. Чернокнижие это очень узкий, очень мощный, ритуально направленный канал, который работает в антитезу к христианству. Можно сказать, это не нет, даже не темное христианство. Темное христианство это другое. Это, это вывернутое наизнанку христианство. На этом работает чернокнижа. Это концентрированная обида, нанесенная христианством всем, кого оно обидело. Представляете, сколько там ненависти. И вот на этом потоке ненависти концентрировано многократно. Просто вот такая густая нефть. Вот на ней и работает чернокнижа. Все, что на ней делается, оно, конечно же, окрашивается и имеет тот же эффект. И поэтому, когда эффект и удар, или воздействие идет именно на этих потоках, не заметить это невозможно. Это специфический эффект, специфический привкус. Поэтому чернокнижные колдуны, они, конечно, и работают вот на этом потоке ненависти. Он очень сильный и очень концентрированный. И понятно, что на этом потоке мало можно сделать благих дел. Все больше противоположно. Потому что так записано в самом алгоритме этого потока. Он концентрируется на ненависти. А у первоосновы ненависть, кто изучал а, общую теорию магии, есть... Простая задача – отделять одно от другого, не давать ничему соединяться. А отделение – это всегда вред, отделение – это всегда либо порча, либо разлад, либо болезнь, то есть человека отсоединяют от того, чего ему принадлежит, от прав, от здоровья, от земли, от связи. Именно поэтому на этих потоках творится в основном черное ремесло. Поток такой. Но на этом же потоке некоторые умельцы, вытаскивая его буквально по микронам, умудряются отделять человека от его болезни, человека от его кармы, человека от его э, злых гениев. Так что, как вы сами понимаете, как говорили древние лекари, все есть лекарство и все есть отрава. Дело только лишь в дозе. Здесь э, потоки чернокнижия, потоки, основанные на ненависти, горе и боли древних обиженных сил и людей, которые проклинали своих обидчиков когда-то и сформировали последствия, последователи их эту традицию, они конечно, сами понимаете, за столько лет сформировали достаточно серьезный и приличный арсенал, но магическое мастерство даже этой черной силой может научить пользоваться и во благо окружающих.